У меня выстраивается и тоже песен, цикл песен о Туле. Вот одна из них, песня так и называется «Тула». Званье Тула Мастере времен Струятся Корни знаний И событий И падает С небес Сребристый звон В твои ладони Город праведных Открытий Вот старый домик Дерево веков И древний Шепот, как молитва И златоглавый храм святителей Икон, искрится мне священного наитьем И златоглавый храм святителей Икон, искрится мне священного наитьем Славных людей по России не счесть Шахлом лампад не задума, подвигом кобаны доблесть и честь родного города Тула. Вот солнце зимней, жемчужною слезой и вик сияет. Истинностью спора Сверкает сталь клинкового узора Где на булате судит тайный разговор Старинное ружье, дуэльный пистолет Вы в бархате лилобом, вы в укрытие Музейный вздох, как эхо радных лет быть может, в сполах Бородинской битвы Музейный вздох, как эхо ратных лет. Быть может, в сполах Бородинской битвы Славных людей по России не счесть. В душах лампад не задула доблесть и честь Родного города Тула. Вот роскошь, удальство гусар В сиянии чеканок тульского узора. В двенадцатом году надежда было нам сквозь алтаре неустрашимость взора и в слове Тула мастере времен струятся корни. Знаний и событий и падает с небес рябистый звон в твои ладони город праведных открытий и падает с небес рябистый звон в твои ладони город праведных открытий людей по России не счесть, В душах лампат не задумала Подвигом мы доблесть и честь раннего города Дува Подвигом кова мы Близкий честь ранного города Тува, ранного города Тува, ранного города.